Привет! Сегодня я расскажу, как работать в Крите в режиме двух окон, когда у нас одна и та же фотография, один и тот же документ, открытый в большом и в маленьком окне, так чтобы мы могли приближать одно окно, работать с ним, а изменения мы бы видели, как происходит в обоих окнах. Итак, по умолчанию в Крите у нас окна открываются вкладками. Давайте воспроизведем, как это бывает обычно не будем ничего сохранять. Итак, в настройках Крита, это то, что нужно будет сделать в первую очередь, у нас по умолчанию стоит окна вкладками, и когда мы что-то открываем в Крите в разные документы, у нас они открываются в соседних вкладках, мы можем переключаться между ними, но две рядом открыть мы не можем. Поэтому мы идем в настройки «Настроить Крита» в разделе «Общие» вкладка «Окно». Здесь в режиме нескольких документов выбираем «Дочерние окна» вместо того, что здесь было, а было вкладки. Нажимаем «Ок». Видим такое представление, и теперь мы можем эту фотографию, которая у нас открыта, открыть еще раз и уже работать в режиме двух окон. Делается это по меню «Окно», «Новый вид», и из выпадающего списка выбираем то, что нам предлагается. Как правило, предлагается то, с чем мы как раз работаем. Вот у нас еще одна копия этой фотографии, я могу ее увеличить, приблизить, насколько мне угодно, могу ее поворачивать, здесь у нас маленькое окно остается как было, и дополнительно я могу выбрать любой инструмент для работы, допустим, я возьму штампик, выберу его размер и начну что-то здесь делать, результаты, я буду тут же видеть на общем экране. Очень часто, когда мы работаем с какими-то деталями маленькими, кажется, что мы сделали все хорошо, а когда мы потом отдаляем, результат может оказаться непредсказуемым. Поэтому такой режим работы с двумя окнами бывает настоящим спасением. Вне зависимости от того, как мы приблизили, как мы повернули, работать с двумя окнами очень удобно. Надеюсь, было полезно, вы сможете это использовать в своей работе. Если остались вопросы, пишите их в комментариях, либо в наших социальных сетях. Также не забудьте подписываться на канал Компьютерной Грамоты и посещать сайт pcgramota.ru. С вами был Михаил, всего вам доброго!